Добрый день! Благодарю Наталью Жишко за вот присланную работу. Вот ее держу в руках сейчас. Вот. И еще раз напоминаю о том, говорю, напоминаю о том, что мы готовы. Спасибо огромное за ваш подарок. Спасибо большое. Очень благодарна вам. Я ее обязательно оформлю в рамочку. И повесим мы ее в красивое место, потому что я очень люблю живопись, хорошую живопись. Вот. вам напоминаю, что мое предложение сделать вам... Персональную выставку здесь в Италии у нас остаются в Силе. И вступая в должность, у меня новая должность, я вступаю в должность президента ЮНЕСКО э, региона Лигурия, наш местный регион. Э, вот в рамках э, под шапкой ЮНЕСКО хотела бы провести вам персональную выставку. В частности, мы... Э, надо будет связаться с организаторами конкурса Golden Times, и мы вот это вот постараемся организовать в ближайший вот в следующий год. Надо будет организовать тематику подберем и очень красивую вас работа. И спасибо еще раз огромное, прекрасная тут столько деталей, я вот наслаждаюсь вашей работой. Спасибо огромное, обнимаю и до связи.